Эй, что я тут делаю какого черта? Что это такое? Это хибарка? А, как сюда войти? Через окно. Да. Вс, мы поплыли. А, да, даже я сам... Хера, себе, я сам даже рулю. А ну-ка, стойка, я хочу посмотреть, как это. Йо! О, сеть. Хера себе я уже так далеко отплыл. Куда мы едем? Мы едем ловить ктулху. Вау. Uh а -huh. можно? Выпрыгнуть нельзя, к сожалению. Я бы поплавал. А чё нет? Морская М -м -м -м водичка холодная очень. И сдохнешь за пару минут. Я бы покупался. <свак> сзади чё-то. Сзади мы что то нашли. сзади. Хера себе она мобильная, это лодка. Это ктулху полюбак. Даю сто процентов, что это Ктулху. О, все, начинается. Ктулху, это Ктулху. Он управляет погодой. Ктулху. Это Ктулху. Оно вылезло. Доставай. Да Не ядрить. Что это такое? М -м -м. Это реалистично, конечно. Плавает и плавает. Я поехал дальше о а чем? Там мне никакой оружки не дали. Это кстати демка. Поплыли. чё нет? А чё нам остается делать? Нам ничего не остается делать. Поплыли. Поплыли к этой твари. Ну давай поплаваем. Ёпта, какие волны странные. Они слишком большие. Ё! О. Так. Произошла какая-то херь. Поплыли а, опять к ней. Почему нет? Хера себе, как... какой катер классный. Он маневренный, жесть. Он поворачивает буквально на месте. Это... Это... У него боковые пропелли. Рум-тур. Давайте я вам покажу рум-тур по своему катеру. Вот, собственно, шкатулка. И у тебя это все время было? А ты молчишь? Вот скотина, он молчит Я что, знал, что тут 1, 2, 3 есть кнопки Вы чё? Охренели вообще? Вы, вы хоть говорите, что у меня оружие есть Я думал, это чисто типа порыбалить и все. Эту тварь убить надо Почему мне не сказали в начале игры Вот, у тебя есть 1, 2, 3 Ты нажимай и смотри, что интересное что будет это такое это что? это разве было это же не было или было У нас есть нитро на корабле в прыск э, азота сейчас такой впрыскаешь вентилятор начинает сверх быстро крутится и, и тупо летаешь нет нету такого почему нету такого хорошая разработка вы прислушайтесь это хорошая разработка вам за это нехило можно подняться на тебе на тебе на тебе я вообще попадаю? по-моему я не попадаю мне ничего не сказали, вот на тебе лодку, на тебе персонажа, на тебе три единички какие то руки какие то копье и еще что то там и на играй что? спасибо, ну ладно <связь> стоять тварь мимо я кацанул его, я кацанул, на тебе, тварь. Не надо, пожалуйста, мистер, я пошутил. Ты чё, охренела, что ли? Я горю, Доставай да тушитель. Чиним, чиним, чиним, Стекло почини. Стекло нельзя починить. А, тихо, я чиню, я чиню, мне похер. Воу, воу, воу, воу, потише, братан. А ну давай, иди сюда. Я пошутил! Так, э, стоп, починю. Починка, починка. Тихо. Я я чиню. Все, да, я сдох. Хера себе у не здоровье. Я её вообще замочу. Так, ты тварь. Ч за она? Ч за? Ч за? Тихо. Я в текстур. На тебе, тварь. Да ты мне задолбешь ломать. На тебе. На тебе. Вс, чиню, чиню, понял, понял. Без вопросов. Чиню, корабль. Чиню, чиню, чиню. Так, чиним корабль. Да ты можешь не штормить мой корабль, пожалуйста. Я тебя как друга прошу. Ну, ты бросука, Это, Это просто. Меня аж французский язык подкатил. И на тебе. Я и по голове попал, это хэдшат, это все, это минус 100 хп, да? По голове надо попасть. Чё, скотина? Подожди! Что? Тихо, я думал, я проиграл. А, может, смотри, может, ему надо в разрушенные части. Ты где? Ты чё так вертишься? давай. На тебе еще. Да ты! Как ты так делаешь? Иди нахер. НА тебе, критика урон. А, ты мне тоже прописала. Ладно, все хар. Ух, чую, все кровавое стало. У тебя он уже... Пошла нахер, слышь? Это критика урон, ЧИТЫ Зевс, какого хера? Зевс, иди нахер. Со своим... Зевс, ты че? Зевс, не надо. Зевс, Зевс, пощади, я понял, Зевс. Зевс, не надо! Зевс, ты ЧЁ, Скотина, тварь! Вот ты падаль! Вот ты падаль! Ну ты падаль, Зевс! Я Я Зевс, я тебя. серьезно! Ладно, я думаю, еще надо на заходик зайти. Сейчас я, короче, хорошо иду, я пару выстрелов и выстрел! Я ну. Вон и сколько у нее уже такое. Я просто жду! Это что такое? как? Скажите мне, пожалуйста, как она это сделала? Так, я пока починю. Нет, Зевс, иди нахер. Зевс, иди. Да ты чё? Да нет, Зевс... Как это пройти вообще? Зевс этот хер. Он тупо настреливает и все. Это никак не пройти. А как это пройти? В следующей серии мы обязательно уничтожим эту тварь и этого... Тварь Зевса, налови пулю Всех, кто досмотрели до этого Прекрасного момента, огромная благодарность. Ну, стрела упала на меня Огромная благодарочка Ставьте лайки и подписывайтесь На мой канал ради смешного, интересного Крутого, классного, страшного Контента, ну а пока, всем пока И удачи, разумеется Пока Пойду что ли погрущу в эту хибарку.